Дорогие друзья, перед тем, как вы увидите следующее видео, я хотел бы дать небольшое пояснение. Сегодня у нас небольшой эксперимент, и кроме одного гостя будет еще один, который подключится позже, чтобы это вас не шокировало. Первого гостя вы знаете, это заведующий архивным отделом научно-просветительного центра «Холокост» Леонид Терушкин. А второй наш гость, сегодня у него дебют. Его зовут Евгений Кринко, он доктор исторических наук, главный научный сотрудник, заведующий лабораторией, заведующий отделом, заместитель председателя ЮНЦ РАН по научной работе. Так что я дал небольшую вам справку, смотрите наше видео. Спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья. В гостях у нас снова Леонид Терушкин. А поговорим мы о таком мероприятии, которое совсем недавно прошло. Это «Круглый стол». «Коллаборационизм на юге России в годы Великой Отечественной войны. Факты, последствия и современные проблемы исследования». Здравствуйте, Леонид. Добрый вечер. Здравствуйте. Но я начать хотел бы с определения. Дело в том, что, может быть, вы не совсем в курсе, что в последнее время слово «коллаборация» имеет совсем другое значение, чем то, о чем мы будем с вами говорить. Это просто, например, в музыке, когда два различных исполнителя разные вместе соединяются и поют, например, дуэтом. Это называется «коллаборация». Но мне, честно говоря, это режет слух, потому что для меня коллаборационизм — это совсем другое, о чем мы, собственно, и поговорим. И вот на сайте написано, что это тема, о которой не любит говорить в странах, переживших оккупацию. Почему это такая болезненная тема для этих стран? Ну, видите ли, э, это болезненная тема, потому что она касается прежде всего сотруд... э, так называемого сотрудничества с нацистским оккупационным режимом. Сотрудничество как на офици... в официальном уровне, так и, прежде всего, сотрудничество э, отдельных лиц, представителей местного населения и граждан этих стран. Даже, прежде всего, граждан оккупированных нацистской Германией и ее союзниками стран. И э, соучастие их в преступлениях нацизма, прежде всего, в, в участии в Холокосте, остается до сих пор очень болезненной тематикой. Почему? Многие страны ну понимаете, это очень тяжело признаться, что граждане вашей страны были, совершили преступления, и иногда они даже превзошли германские, например, войска в масштабе и этих преступлений. Это действительно очень болезненная неприятная тема. Это то самое неприятное прошлое, которого так или иначе приходится касаться чему, собственно, была посвящена значительной степени наша конференция. Расскажите более подробно, кто там был представлен. Ну, знаете, собственно, конференция состоялась 10 декабря этого года. Музей Самбекские высоты – это народный военно-исторический музейный комплекс, который находится неподалеку, неподалеку от Ростова-на-Дону. Вообще, это место ожесточенных боев в годы Второй мировой Великой Отечественной войны в 1941-1943 годах. В общем, обильно политое кровью. Конференцию проводил Всероссийский круглый стол, назовем это так точнее. Вот. Коллаборационизм на юге России. проводила целый комплекс организаций. Это военно-исторический центр в Южном федеральном округе. Ростовское региональное отделение «Бессмертный полк России», поисковое объединение «МИУСФронт» и, конечно, Южный федеральный научный центр. Разумеется, мы не огр... я был приглашен как представитель центра «Холокост». У нас, у нас довольно большой был такой спектр обсуждаемых вопросов, и географический, мы оттёте а не ограничивались только югом России, и, в общем-то, тематически. Участвовали представители России, Украины, представители Санкт-Петербурга, Москвы, Пятигорска, в общем, разных городов России, были из Крыма некоторые исследователи, из Луганска. И, соответственно, все вопросы, которые мы обсуждали, получился довольно большой, большой спектр. Это не были такие традиционные большие доклады. Это были небольшие выступления, сообщения с презентациями зачастую. Нам больше хотелось обсудить наболевшие вопросы. В общем-то, они касались... Тема коллаборационизма нас интересовала в каком аспекте? Не только, скажем, вооруженные формирования коллаборационистов, воевавшие на стороне нацистской Германии. Всякие так называемые казачьи формирования, национальные полицейские формирования. Но мы затрагивали такие вопросы, как... Участие в охране концлагерей, участие в преступлениях, которые совершались в концлагерях на территории, оккупированной территории Советского Союза, этих коллаборационистов. Коллаборационистская печать, скажем, вот коллега, который выступал со мной в одной панели, Игорь Татаринов из Луганска, он делал очень интересный доклад «Еврейский вопрос» на странице коллабора... коллаборационистской печати по материалам газеты «Новое життя» выходившие на украинском языке, газета в оккупированном тогда еще в, в, в, в Граде Были э, доклады, касавшиеся оккупационного режима, вообще вот жизнь оккупированного Таганрога и сотрудничество с оккупантами, юридические вопросы к вопросу о наказании военных преступников и их пособников. То есть вообще как рассматривала юстиция? И в годы войны, и в послевоенные годы эти проблемы. И были выступления, касавшиеся особенностей проявления коллаборационизма вот в региональном плане. Северный Кавказ, например, очень непростой во всех отношениях регион. Я говорил, собственно, о роли коллаборационистских формирований, карательных акциях в отношении еврейского населения на оккупированной территории СССР. Ну, я фактически делал обзор, так быстро пробежавшись образно от пригородов Ленинграда до предгорьев Кавказа. И очень интересный доклад делал Иван Петров о феномене церковного коллаборационизма на оккупированных территориях СССР в первые годы войны. Таким образом, а вот Евгений Федорович Кринко, главный научный сотрудник Южного Федерального научного центра Российской академии наук, он как раз, в общем-то, был организатором этой встречи, и как раз он обозначил основные проблемы – это изучение коллаборационизма в современной историографии. Вот то, с чем мы зачастую сталкиваемся. В принципе, говорили, очень хорошая получилась конференция, интересно в общем-то, и спорили, и дискутировали. А были, Но... Вот я как раз хотел спросить, были ли какие-то вот, споры, я имею в виду в научном плане, или у всех было одно мнение, Нет. и все в, в, в один, так сказать, и в одном у нас не было принципиальных споров, допустим, что, что коллаборационизм – это хорошо или коллаборационизм – это плохо. Мы однозначно исходили из того, что это явление отрицательное, и что так или иначе, несмотря на все заявленные цели коллаборационизма, декларируемые цели, они стали соучастником преступления нацистской Германии. Но вот дальше их мотивация – их ответственность за эти, их различные формы проявления коллаборационизма. Сами коллаборационисты, отдельные люди, не все были замешаны в преступлениях, далеко не все. Они, но они оказались в таких, таких формированиях, и в таких политических направлениях этого коллаборационизма, что невольно так или иначе несли общую ответственность. Ну, точно так же, как не все германские солдаты, не все солдаты вермахта сами участвовали в преступлениях. Но нести ответственности им пришлось вместе со всем народом, если так можно выразиться. Мы обсудили, были у нас споры по типологии коллаборационизма вот на территории России. Какой он был? Политический, военный, экономический коллаборационизм, коллаборационизм отдельных лиц. Ну, то есть человек как бы не вступал ни в какие формирования, оружие в руки не брал, но сотрудничал в каком плане? Работал на оккупационный режим, доносил, знаете, сообщал, где укрываются партизаны, где, кстати, укрываются евреи. И вот как раз... Тут, тут у нас особых споров не возникло, потому что, к сожалению, тут, тут мы сразу согласились, что так или иначе антисемитизм, насаждаемый нацистской Германией, обязательно должен был присутствовать и во всех коллаборационистских формированиях. Кстати, нравится им это или не нравится. И так или иначе участие коллаборационистских формирований в Холокосте было очень-очень большим, и вообще масштабы уничтожения евреев на территории Советского Союза не могли бы быть такими огромными, если бы не участие коллаборационистов. Ну и кроме того, осталось еще довольно много, я бы сказал, неисследованных тем, касающихся участия коллаборационистских формирований, которые были на территории Советского Союза. И в преступлениях, нацизма и боевых в действий за пределами Советского Союза. Ведь многие коллаборационистские формирования, уже, так сказать, изгнанные Красной Армией, ушли вместе с вербахтом в Польшу, Венгрию, Чехословакию. Они, кстати, и там продолжали боевые действия. И, кстати, карательные операции тоже. Скажем, мы же коснулись, что вот 118-й полицейский батальон, уничтоживший деревню Хат. Хатынь, он вообще-то уже через полтора-два месяца занимался уничтожением евреев варшавского гетто. С их-то опытом, конечно. Или, допустим, какие-то казачьи формирования. Ведь они тоже так или иначе участвовали в подавлении различных партизанских движений, скажем, Белоруссии, на Балканах. И, кроме того, потом у нас возникли еще споры какие, понимаете. Очень часто у нас коллаборационисты, изменники записывают белые мигрантов. То есть тех, кто покинул Советскую Россию еще в годы гражданской войны, многие из них, да, сотрудничают с нацистским оккупационным режимом, те же казачьи генералы и руководители белого движения Шкуро, Красно, но... Считать ли их коллаборационистами, они никогда не были советскими гражданами, гражданами оккупированной территории. Вот тут немножко мы постарались разграничить эти моменты. Это не важно, что они оказались... В... Вот. Очень интересный доклад сделал Михаил Кизилов из Симферополя. У него как раз вышла новая книга, которую он представил. «Концлагерь красный». Это... Небольшой, ну я имею в виду не, не Аушвиц, знаете, не Собибор, не Маутхаузен, это небольшой лагерь, который существовал в Симферополя в 1942-1944 годах, созданный оккупационным режимом. В охране там были коллаборационисты и, в общем-то, совершенно забытая неизвестная история Второй мировой войны и оккупационного режима с одной стороны, мы коснулись малоизвестных страниц. Ну, систему органов управления на оккупированной территории очень интересовало. Особенности, знаете, разные, ну и отдельные личности, известные, как бы скажем, в коллаборационистских кругах. Ведь их воспоминания и сегодня еще продолжают издаваться. Во всяком случае, в России эта тема очень привлекает исследователей. Очень. А скажите, Леонид, а вот цифры какие-то озвучивали, чтобы поднять, насколько это было широко представлено, или это были какие-то все-таки на общем фоне, ну, скажем, ну, не то что единичный случай, но по цифрам это можно как-то ориентироваться? Я думаю, что не... Понимаете, какие бы цифры мы не пытались приводить, они будут... Не то чтобы... Они не будут точными, они будут очень притянутыми, простите, за уши. Да, вот, Евгений, как раз вот об этом скажите, по поводу численности, насколько это масштабное было явление, чтобы наши зрители понимали э, масштаб. Mm -hmm. Ну, вы знаете, прежде чем говорить о масштабах, надо все-таки, наверное, понять, что мы... Что мы понимаем под этим понятием? Вы знаете, вот я защищал... почему эта проблема давно стоит, и вот судя по этим вопросам, я понимаю, что она не сильно поменялась. Я защищал кандидатскую диссертацию еще в 1997 году в Институте Российской Истории, и мне один из коллег, который занимался другим периодом времени, он все говорит, вот скажите, сколько у вас там на юге было коллаборационистов? А я ему в ответ спрашиваю, а о ком вы ведете речь? Давайте для начала определимся. Он говорит, нет, ну это же понятно, скажите мне точную цифру, вот сколько их было. Но понимаете, сначала надо понять: вот, да, определиться, о ком идет речь. Потому что был же ведь военный коллаборационизм, были военнослужащие, да, были те советские граждане. Причем, с моей точки зрения, под коллаборационистом понимаем, именно когда мы говорим о советском коллаборационизме, именно советских граждан. Или граждан, если мы говорим там, о каком-нибудь, допустим, там, коллаборационизме французском, то именно французских граждан. Но ведь у нас была значительная часть наших бывших сограждан, жителей Российской империи, подданных Российской империи, которые уехали за рубеж. После революции, там, в условиях гражданской войны, и никогда не являлись советскими гражданами. Ну, наверное, один из самых типичных примеров, особенно для нашего юга, для нашего дона, это Петр Николаевич Краснов. Да. Хотя таких примеров, конечно, много больше оказывается. Вот там и Шкуро, там и много еще других деятелей возникает. И вот с точки зрения правовой, это не коллаборационисты. Если мы говорим о как о граждан определенной страны с противником. Потому что они гражданами Советского Союза никогда не были. Ну, я думаю, что это понятно. Можно здесь, наверное, не прояснять какие-то вещи. Так вот, возвращаясь к понятию самого коллаборационизму, к его типологии. Если мы говорим о военном, это еще как-то можно худобедно посчитать. Потому что у нас есть данные наших архивов, есть данные немецких архивов. И мы понимаем, сколько людей примерно служило в этих подразделениях, частях, соединениях. Сначала они создавались в Вермахте и других, частях, и других структурах. Потому что там создавали свои параллельные структуры еще. Рычные спецслужбы Третьего Рейха, да? Там и Абверф свои структуры, и другие органы. А потом они все в сорок пятом году, все вот эти боевые части, они перешли в ведомство СС в начале сорок -го года под контроль Гиммлеру. И потом все они вот в случае сегодняшнего права являются преступными организациями, Потому что то, что сотрудничает СС, они, значит, уже являются преступными. Но... В этом случае мы говорим о военном. Нам, в принципе, несложно посчитать количество политических коллаборационистов, потому что сдавались национальные комитеты. Но мы же ведь говорим еще, есть понятие гражданского коллаборационизма, есть понятие административного, есть понятие экономического коллаборационизма. То есть практически значительная часть населения захваченных территорий в той или другой форме вынуждена или осознанно вступала в взаимодействие с оккупантами. В разных формах. Платила налоги, сдавала урожай, если мы говорим о крестьянах, служила, выходила на службу, на работу в различные инстанции, в различные структуры, предприятия, учреждения, причем в самые разные структуры. И это было определенной формой взаимодействия с той властью, которая, да, опять же, с точки зрения правовой, с точки зрения советской конституции, это была незаконная власть. Она пришла, она оккупировала захватила территорию, но она все равно управляла этой территорией. И приходилось выстраивать отношения, как это приходилось делать самим оккупантам, что для них тоже было новым. Потому что, в принципе, если мы почитаем да, речи, статьи руководителей Рейха, там планы, которые были до этого, там не шла речь о необходимости какого-то сотрудничества. Потому что все должно было решиться очень быстро, в течение полутора-двух месяцев война закончится. И потому что задача, как дальше управлять этой территорией. Вот. А здесь то, что оказалось необходимым выстраивать отношения непосредственно в годы войны, это тоже было новым для Германии, новым для Рейха. Uh, Первым это знали военачальники. Да. Да, и пожалуйста. еще такой вопрос. А вот между коллаборационистами и пособниками это все-таки разное э, понятие? Вот. Или это синонимы? Как бы вы э, охарактеризовали? Вот, вот, видите, это вы Да, то есть я пока определил, что если почти говорим, мы говорим, завершая просто уже то, что я говорил, гражданский или экономический коллаборационизм посчитать практически оказывается... Очень сложно определить масштабы сотрудничества. Конечно, можно идти по правовому пути, да? то есть то количество людей, которые привлекались к ответственности. То есть тех, которых арестовывали, или там не обязательно арестовывали, там, да, там, проводили следственные действия в их отношении. Но мы тоже понимаем, что не до всех, во-первых, не всех настигла эта там, суровая там, кара или суровая кара закона. Это раз, то есть какая-то часть уходит от ответственности, уезжает. И с другой стороны, ну, тоже понимаем, что какие-то перегибы отдельные могли быть, наверное. И могли пострадать, но не всегда люди, которые там реально что-то совершили просто-напросто. Вот. Хотя вот еще раз, вот я разбирался с этими документами, у меня была возможность. Я работал с фондом не органов госбезопасности, потому что понятно, что они, в принципе, сохраняют высокую степень секретности. А я работал с фондом прокуратуры. Вот это, может быть, тоже для вас интересно, да, потому что прокуратура, чем занимается прокуратура? Она курирует следствие. И следователи прокуратуры, они вели дела вот этих гражданских коллаборационистов. Не те, кто военные были. Военные, они шли как раз по делам, по там контрразведка там судила их. Это другая, там другие были уже органы следственные и другие инстанции. А здесь осуществляли следственные действия, осуществляли следователи НКВД вот при контроле прокуратуры. И вот в фонде прокуратуры отложились эти дела. И э, в результате, то есть, э, вот, там есть прекрасный документ, прекрасный материал, который позволяет полностью проследить вот эти следственные дела, только до, там, как шел ряды привлечений, там, под стражу взять, выполнять следственные действия, допросы свидетелей. Э, нет только чего в этих делах. Судил военный трибунал. И вот это уже другие фонды, понимаете? Но в некоторых делах были выписки. Выписки из трибуналов. То есть присылали назад, ну, смотрите, вот в прокуратуру. И уже было понятно, как решился вопрос. И вот там вот, вот как раз по этим делам проходили вопросы. Вот там, человек, допустим, открыл свое предприятие. Вот там по Майкопу этим занимался. Там открыл халвичный цех человек. И дальше начинается разбирательство с ним. Кого он холвой снабжал свои? Окупантов? понятно, да, пособник, оказывается. А потом выясняют, что с ним два человека было, еще он открывал, а второй он помогал партизанам этой холвой. Понимаете? То есть тут уже получается мягчающие обстоятельства какие-то у него. И что выяснять, что разные сроки оказываются у людей. Кого-то там дают там традиционную десятку для таких статей, то есть он как бы здесь не, ну, не участвовал да, в истреблении. Вот то, что вы сказали, пособники врагу. Да. А кому-то там дают там, кого-то вообще освобождается под ответственности. Я нашел в одном деле, когда полицейского освободили, полицейского, mm -hmm. потому что не нашли в его действиях э, ну, каких-то вот э, со, поступков. Де, да, с уничтожением ну, своих сограждан. Вот не было вот этого. Mm -hmm. Поэтому здесь, конечно, нужно разбираться, и еще подчеркну, что в разных местах могло быть по-разному, то есть здесь нужно идти, конечно, от факта. И вот то, что вы спросили сейчас по поводу пособников, здесь тоже нужно, конечно, разбираться с понятиями терминологии, потому что вот у нас же тоже ведь было понятие советской науки, которое, я понимаю, как вы хорошо знаете, было понятие предателей, изменники родины, да, под которое подводили всех тоже. Вот почему этот термин коллаборационизм, ну, большинство, те, кто выступали у нас на нашем круглом столе, большинство поддержали его использование. По той простой причине, что это более широкое понятие для науки как научный термин. Как научный термин позволяет шире диапазон вот возможностей. Но здесь можно, правда, выделять пособников, наверное, да, Тут, ну это тоже термин из языка того времени, понимаете? Вот, вот колбарсанизм понят, понятно, что это термин, который сегодня научный существует. Его в ту эпоху не было. У нас там был спор, как бы, да, вот одна из... Участие, а, как как когда, а когда который... он возник вообще этот термин? Первый раз? Да. Ну, колбарсонизм возникает во Франции после войны. Вот. То есть само правительство вот это вот Виши, оно вообще-то считается колбарсанистским, Но к советским, вот насколько я понимаю, может быть, я ошибусь, и меня поправят Леонид или вы, Евгений. Но к советским гражданам, как правило, он не применялся. Нет, он не применялся к советским гражданам, и вообще этот термин да. у нас, так да, скажем, вот когда в, русском появился русском, у нас? в русском языке, но он появляется, скажем, в начале 90-х годов. А -а -а. Применитель к советским хочу подчеркнуть, потому что, да. ну, к Франции, договорили, да, вот у нас переводные работы, которые касались именно Франции, Квистлинга в Норвегии, ну, он не мог применяться к Германии, мы тоже понимаем. Почему? Да, потому что в Германии сам нацистский режим оккупационный существовал, или там в Италии. Да, он не мог применяться. Вот к тем странам, которые захвачены были: Франция, там, Норвегия, Бельгия, э, Голландия. И когда вот эти работы переводные нашли, работа по всеобщей истории, в них они мог, ну, он мог использоваться, да, вот в отношении вот этих вот категорий. А к нам, да, у нас было четко понятно, что это предатели, это изменники родины, или вот Шарко использовал термин власовцы. Ну, это вообще отдельно, наверное. Хорошо, друзья, спасибо вам большое за, эту, э, за этот разговор. Я думаю, что мы с вами сможем еще поговорить не только на эту тему, но на другую. Мне очень понравился вот этот новый формат для меня, э, тоже он новый, когда мы не, не вдвоем с Ленидом мы уже несколько раз беседовали, а вот так вот э, на троих, это очень интересно, будем его э, продолжать. Всего доброго, до свидания, до новых встреч.